Фрейн Селок. Его история начинается в 1960-е, когда он ехал на поезде, и тот сошел с рельс, упав прямо в реку. Был февраль месяц, и Селок, в отличие от остальных 17 пассажиров, остался жив, отделавшись переломом руки. Годом позже Селок совершал полет на коммерческом самолете, когда двери кабины разгерметизировались, и его вместе с остальными 19 пассажирами вытянул из самолета. Он опять был единственным выжившим, кому посчастливилось упасть на сток сена. Ровно через год Салак решил не рисковать и быть ближе к земле, сев на этот раз в автобус. Возможно, он уже не удивился, когда опять оказался в холодной реке. После всех этих приключений и избежав еще пары взорвавшихся автомобилей, Фрейн получил компенсацию от судьбы в виде выигрыша в лотерею в размере одного миллиона долларов. Тимати Декстер Знакомые Тимати потешались над ним, давая ему неправильные или неудачные советы в плане коммерции, но все в итоге оборачивалось как нельзя лучше для Тимати. Одним таким советом был продавать сохраняющие теплосковороды в Западной Индии, в регионе с теплым климатом. Но капитан его корабля смел продать всю партию, как ковши, для растущей компании по производству патоки, получив огромную прибыль. Вторым коварным советом была идея продать шерстяные варежки той же компании – которые те выкупили и перепродали в Сибири. После того, как Тимати убедили продавать уголь в Нью-Порте, известный своим угольными шахтами, в городе начались забастовки шахтеров, и Тимати сколотил себе там небольшое состояние. В возрасте 50 лет он опубликовал книгу «Чего не знают умники или простая истина деревенщины». Сначала он отдал книгу за дарма, но вскоре нашлось издательство, которое напечатало его книгу восемь раз, несмотря на то, что текст самой книги не содержит ни одного знака препинания. Джейсон и Дженни Кэрнс Лоуренс Обычно люди попадают в смертельные переделки однажды в жизни, но эта пара умудрилась подвергнуться террористическим атакам трижды. Их везучая история начинается со дня, когда они прогуливались по Нью-Йорку приятным сентябрьским утром, наслаждаясь видом башен-близнецов. Четыре года спустя они повторили свой опыт, когда в Лондоне произошел теракт на городском общественном транспорте. И в заключении эти двое опять оказались в горячей точке, теперь же Мумбаи. Несмотря на все злоключения, эта пара настроена очень оптимистично и без страха смотрит в будущее. Вес на вуловец. Эта стюардесса опровергла все, что мы знаем о гравитации. Когда на борту ее самолета, набравшего высоту 10 километров, случился теракт, и самолет вместе с пассажирами разметала во все стороны, Весна чудом обнаружила, что осталась жива, отделавшись переломом челюсти обеих ног и позвоночника. Она была парализована несколько лет, но серия успешных операций поставила ее на ноги. Теперь Лесна знаменита еще и тем, что поставила мировой рекорд по затяжному прыжку без парашюта, чему сама владательница титула не слишком рада. ее Ямагучи Сутому – один из редких людей, кому удалось стать свидетелем двух ядерных бомбардировок подряд. Первый раз он был ослеплен и обожжен ядерным взрывом в Хиросиме, находясь всего в шести километрах от эпицентра взрыва. Ему удалось попасть на следующий день домой в Нагасаки, где его поджидала страшная дежавю. Сутому прожил долгую жизнь, полную страшных событий и воспоминаний, и ни на одну минуту не переставал бороться за ядерное разоружение всех стран. Родственники до конца верили, что лучевая болезнь обойдет его стороной, но в возрасте 93 лет Цитома скончался от рака желудка.